А спонсор данного канала официальный канал Макс Риск. Подпишитесь, новые видеоролики, как я вижу, выходит <клево> Также, также заходите по каналы. Там у него есть ссылка на дискорд сервер. Так, то, то найдем его. В общем, да, вон дискорд нашел. Под видеороликом, под этим видеороликом я вставлю его дискорд э, в закрепленном комментарии. Я его там включу, чтобы легче найти в описании у нас будут только ролики это, это, это традиция такая заходите в дискорд там очень прикольно там э, тоже прикольно не подпишитесь пожалуйста на канал официальный я там не снимаю там мои друзья тоже снимают я, для того чтобы было больше больше роликов вот да так вот что тут он рекомендует также до да, группа зуба есть у него да, то, что название мы создаем новую группу зубов. Перейдите посмотрите что там интересно. Очень полезная информация. Так, тоже ту пару штук, поэтому приятного просмотра. Ой, всем привет, с вами Макс Риск и Стив Макс Риск. Каргару. Прикольный. Так, лайк, подписка. И Сету то, что меня. Прям вам в руки. Да, лайк, подписка. Все в скорейту лайк. Лайк выйти упадает значит что не чаще всего упадает чем остальные герои то просто чаще кстати у нас есть свой клан кстати это тоже а спонсор данного ролика официальный клан риск вот вступайте просто макс риск здесь если вы еще другие игры играете не только зуб а если вот только забирать там то мой клан не ступите да? о будущем ступить? Да. Так что давайте ступайте раньше. А зачем нам клан-то нужен? Ну чтобы у них не уходил никого. Да, вот именно, вот так вот. Все. И еще описание мне нравится, вообще шикарно, прям 250 50, 50 стол, прям. 150, 150 стол, просто читайте, очень классно вышло. Так это судьба. Всем привет, меня зовут Макс Риски. Я видеоблогер на YouTube. Б. Подпишись, если не подписан. А также заходи на остальные наши каналы. Во вкладке каналы просто четко 150 слов. Вау, стоп, это так громко. Музыка звучит, я не делаю. Реально классно. Я владелец тут часин тут частик Я покупкам выиграю. Там еще барликекс. Он сидит по нашему Брау Браустарс. Он на первом месте, у меня 17 тысяч кубков. Офигеть. А у меня? У не меньше. Но в этой игре мне больше. Поэтому нужно не подаваться ему. Может быть там у него есть какие-то герои? Сокония героя я тоже не знаю. Ну он скин продает 250 баксов. А Стив? Ну не знаю, ну не знаю. Ну там видно, что он крутой. Но блин, это все. Зад, задний скин покажите. Тоже нельзя так как бравл Старс пересмотреть. В общем думаю макс покупаешь или нет подожди ну подожди прежде чем покупать нужно аж ну, нужно аж эм... собрать бесплатно во первых но пока так через именно закончится нужно что спеть на кошку закупишь синхрони успею два пока а не может быть зазначи куплю <соцентренно> турист лари тоже хочу вот значит 12 тысяч получил 1124 получил монеты нет нет я хочу другое кое-что хочу больше кристаллов чем больше кристалла друзья тактика тем лучше так идем на не на них конечно 5 -5. Игра 5 5 уже ролик нужно окей ролик судьи роликом рассказать как стандартным как помочь вам. ваша команда тут на обновлении видна команда смотрите 35 мест 0 кубков 17 мест 0 куков, и первое место кубков. то есть если вы меньше покупкам вы можете помочь друзьям своим. Брать меньше. Только вы должны быть профессионалом. Они должны брать больше. По покупкам. О, мне показывают, куда идти, кстати, это длинно. На ой. Так, иди сюда. Маум. Мау. Ой. Карр кар. Мауу, мау-мау-мау. Ой-ой-ой, что ж происходит тут? А, э -э, помогите, блин. У косочка есть, между прочим, а что Знаете, то чувство, что они ничем ничего не делают. Подходи, лари подходи, лари. Кусака блин. Подходи, ларри. Давай, давай. Ч писать? не ведется Давай. То чувство, что два сюда команда, а три мы здесь идем. И мы между прочим тащим. Так что ну да я ж быстрый сокол, поэтому могу затащить. Немножко так скажем. Давай полетаем, там захватим, поможем чем-то. Убьем этого. А, все, все, все, я понял уже. Ай, апкаш будет тоже А, ты та, что так не видишь, слушай? Бро, я не знаю, что такое рискованный. То есть на серьезе макса риск, как я понял. Сори, блин, меня еще логать. сори блин ты один я один Ну броси как остальных да ну блин ну <laughs> ладно смешная катка вышла а. ладно ладно нехай играет а, -а не мы смотрим Значит, научимся да чего у нее предмет даже не было что за прикол очень подпишитесь на канал макс рис потому что он круче чем игра я играю ну хоть я что-то чем-то помочь, но сначала встретить катку нужно. Потому что они учат нас, блин. Не знаю, где он, Никс? После смерти я не знаю, куда Никс деваться. А, что, убили, да? Да не, могу, вот такой. Никс жив, вон он. Как-то нам показывает своих тиммейтов. Ладно, тиммейт, живите, Живите. Без меня. А если бы выжил, то было бы 4, да? Вот такое. Ну, кто бы знал, рискованный надо же быть злым, ты же помнишь, что ты говорил, злость это победа в зубе, злость победа в зубе, да, именно она. хорошо, друзья, ну что с вами со злым в этой игре и плевать на всех и этого на твоих тиматров, вот я же говорю про это, ты смог, ты бы выжить, победить, че мать, ты тяжим, ты же говорил, ты моли на две снадж, белка Ничего не слышит. вы обезьяны, Дона и Черепаха. Смотрится просто офигенно, да? Король ночного персонаж. Радуется уже белка. Два защитника короля и.. Дона снайпера и шель снайпер. кто то башня, слушайте. Шели снайпер, Дона снайпер. Я реально не снайпер, как папа, слушайте. Два защитника, один на центре нового персонажа. Четко, четко, четко, четко. Да, тут конечно анимация не такая, вот там кусочка торвоны. Блин, шестого не так. Ладно, давайте еще одну катку. Не понимаю, почему нам майку кубку дали вы здесь игра? Ладно, разработчикам сообщите, этом. она и разломалась. А что это еще не? О, комплект А почему кто-то у нас нажрся с флагом? Что это значит А? Это лидер, да? Еще чего плак, садит сюда. дай сюда, блин. Я полечу повыше. Картем нападать нам всех пора. И не бояться никого. не боюсь, мне сердечко. О, давай, давай, давай, Я пойду сам взять всех. А, нет, не надо. Беум, мара барбарабум мне нужно включить. но я потом уже присоединить вам. Где музыка? Т что за дичь? С этого удара. Я в шоке зуба, что это прикол. Я просто хотел спрятаться здесь, да, например. Спасибо, все, я валю. Я завалит команду на борзе это еще одна команда сижок и на чем такой маленький слушай бомба моя птичка моя птичка моя ха ха ха Классно, ха слушай вот так вам ха Пойдем к шель поможем. Я здесь все будет нормально. Тут хоть, да, все. Регеншка Так, тут вообще пятый. Ха. Удивили меня. Ай! Прекраните, пожалуйста. Я говорю, еще обратно. Чтобы хоть как-то экономить, в принципе... Так, все одного захватываем, в принципе. Ты да, знаешь, как играть слишком медленно. Нужно захватывать, если они будут борзами идти, опа нам ну, будет жестко. Вот так, как можно было брать. Чит yeah. беру. Нападаем на всех. Нет, нужно на команде нападать. Огонь! Мяу! он уже видел, да? Все, он видел тут. Мяу. Мяу. А -а. Тут еще Ляв, слушай. Смотримся всеми. Слушай, тут я что вижу. вам всех вырубаем. туда будет, явно. Я приду к нему еще. это а -а. буду его прикрывать. она Так я по центру. А -а -а -а. Как он такой, а? Четыре. А я не знаю, я первый дявол, так что бай-бай капец дет был первый в общем, первое место друзья вот так ждать побеждать о не напишу ролики название как победить и еще напишу еще наверно что еще напишу как ну вроде бы все знают но ну, возможно кто не знает ты знаешь ищешь поиск и окей как получить кристалл ну вроде понятно копилочку потом сундучки эти покажу вон он забрать награду в принципе забрать Опана, чуть не пропустил. Да. Вчерашний бонус опана. А так нужно собирать. Ну, для первого. Да, это брау браупаст, типа, -то, брау старте но вы знаете. Сейчас часов мы проиграли. Ну, да, бывает такое. Пошли еще на катку. Там, в общем, монеты можно сбрать. Как вы, персонажи, я уже рассказывал. Уже два без выбьют у нас Стив и Луи Легко просто их выбить, как оказывается. О, я, я знаю, я теперь стал флажком. Наконец-то, блин, наконец-то. Раз в жизни поиграть за флажком. За мной идем. Все за мной, блин. вся за мной, давай. Тут еще один Стив. Кимуан, за мной идем. Отрубаем его потихоньку. Всё. никому не оставим подпишись на канал сейчас я тут копюру соврал брал тут -ту, и со мной деньги купил мэрс <свобиная> вспоминаю какой клип и пиши комментарий получит меня 2000 долларов это <свобиная> хочет меня я полечу Мау. это странный игрок какой-то плеер Табук разделяется тоже. А. покрытие Все здесь, как я понимаю, тоже тут цокол. На Булуке. Ничего затолок. Пару башен. Все здесь, да, как я понял. Офигеть. Сейчас сокол покажу куда мне идти. Снайперский соку. Если не найдет врага поблизости. Там что ли брал? Но ускуримся. А, а то не можно типа. Пойду сам поищу. Где вообще? А. Соку не можно найти никого, блин. Ну ладно, пойдем. Одиночка. Что же, это даже где же, где же отражок, Точно. Я сам могу идти, куда хочу, точно. Отлично. Так, укажи, где враг? Где враг? На укажите мне. Я найду врага. Тут зарубок какая-то была. за набаки отвал карты интересно а там дорочик еще кстати проверю никого займу значит новый дровик а не покрутить дровичок у меня обычный что-то есть а тут они кого-то не блин это изи для кого-то было 6 лео слышь Не офигел блин спасибо за помощь блин как то нибудь помогите я не ожидал. здесь что Сейчас буду их убивать по одиночке, да? Вот это вот сейчас убьем. На ему, блин, нужно регенш включить. А печка берем. ключи, блин, твою ж магнитолу. Я хотел тут лететь, не получается лететь. Не -е -е -е я Потом в конце тоже так будет делать. Тоже проверенный факт. Аж говорю. Ну, уже там поизивался. ночью в общем, не играйте зубок, как я понимаю. <laughs> Ладно, давайте скину другую игру. Если вы уже устали за проигры, как я сейчас вау, я проиграл. Обидно. Чтобы вы не обижались, есть одна игра такое. Где вы точно не обидитесь. Да, но реально классно. Играйте. Ах, да, как же больно. Какую мы грузкинуть? Ну, похоже на зубы, да. Есть на игра похоже на зубу. Называется Кудашу легионс Вон, значит. Тут нужно подписаться. Сейчас покажу как подписку делать. А порнее вот так вот и колокольчик ставьте. Вот так вот всем. Уведомления он снимает. чаще, чем я думал, оказывается. Ну, в тут прикольные придержки, вот эти вот прикольные. Тоже может быть. В общем, э, покажи. Хорошо, вот. Видно, думаю. Интересно, интерес стратегия. Нет, как, как зуба Ну, там по-другому. Там больше, больше зубастеров. Там можно вообще 200 зубастеров допустить. Помните, зуба говорила, что хочет эту игру, как Fortnite, 200 зубов запустить. 200 зубастеров запустить. За парком. Тут в этой игре возможно. Так что мечты забываются, друзья. Мечты забываются. Кто раньше хотел 200 игроков в одной карте, вот игра, да. И 200 игроков могут быть. Да, там также есть еще битва кланов, где можно вообще 300 игроков сделать, 300, даже 400. и все, максимум 400. Не, может, конечно, больше если накрутить там, постараться. Вообще как-то миньоны типа, давайте давайте. Хм. Да, регионный канал. Итак, вот Clash of Lions я вот каком канале найти его? Или просто в риск напишите, как найдите его. На паузу поставьте, найдите или найдете и посреди обзор что, что да реально игра классно пробеги 2 метра 2 метра ладно я ничего между прочим про не пробегу всем удачи и пока